Здравствуйте, меня зовут Александр, я сервисный инженер компании go 3 d России сегодня у нас на обзоре новый принтер от испанской компании BCN3D Epsilon V27 Приступим к распаковке В первую очередь мы достанем аксессуары и подготовим наш принтер к печати. В упаковке принтера снизу лежит стекло для печати и две катушки с пластиком. В коробке с аксессуарами у нас расположен пакет с инструкциями. Коробка с аксессуарами, которую мы разберем более подробно. Коробка с инструментами. Более подробно рассмотрим аксессуары, которые идут вместе с принтером. Первое – это пакет с инструкциями, где расположены справочные материалы по быстрому запуску принтера и другие различные материалы. Далее посмотрим на пластик. Вместе с принтером идет фирменный филамент BCN 3D. Это две катушки пыла разного цвета. Далее перейдем к коробке с аксессуарами. Здесь у нас держатели для катушек. Wi-Fi-адаптер для подключения принтера по беспроводной сети, второй держатель, провод для подключения и интернет кабель для подключения по локальной сети. Теперь рассмотрим коробку с инструментами. Здесь у нас расположен шпатель для удаления напечатанных моделей, набор шестигранных ключей, пассатижи карты памяти для загрузки заданий на печать, металлическая пластинка для юстировки стола, металлические пластинки для регулировки высоты печатающей головки и клей для адгезии при печати. И последний из аксессуаров – это стекло, на котором производится печать. Далее мы перейдем к включению и первичной настройке принтера. Перед включением принтера нам необходимо удалить транспортировочный крепеж. Далее мы установим стекло на печатающую платформу. Освобождаем скобы и вставляем наше стекло. Возвращаем скобы обратно для фиксации стекла. Теперь, когда мы сняли все транспортировочные уплотнители и установили стекло, можем включить принтер. И я более подробно расскажу про внутреннее строение принтера. В принтере используется RGB-лента для подсветки. Размер печатающего поля 420 на 300 на 220 миллиметров. Главной особенностью принтеров являются две независимые печатающие головки, так называемая система IDEX. Данные головки работают независимо, то есть это может одна головка печатать материал основы, вторая головка печатает материал поддержки. Также есть функция зеркалирования или дублирования, когда рабочее поле принтера делится пополам, и две печатающие головки одновременно печатают два изделия. То есть у вас получается скорость производства увеличивается. Далее здесь расположены емкости для отработанного пластика. Кинематика принтера выполнена на линейных направляющих, как по оси X, так и по осям Y. Катушки с пластиком устанавливаются внутри с принтером на фиксаторы, которые мы осматривали ранее, по бокам принтера. Но также есть возможность установки больших катушек снаружи принтера. Сзади у нас расположен вентилятор со сменным хепо фильтром для фильтрации выходящего из камеры печати воздуха. Ниже расположены два механизма подачи материалов. Сейчас я сниму крышку и покажу вам подробнее. Как я говорил ранее, принтер использует пластик диаметром 2,85 или 3 мм. Снизу расположены второпластовые трубки для подачи материала, который установлен внутри камеры. Также есть возможность подачи материала в отдельное отверстие, если катушка установлена снаружи. Далее идут механические датчики определения филамента. То есть принтер будет знать, если он у вас закончился. Расположены два мотора с редуктором. По бокам моторов расположены непосредственно драйвера управляющие моторами и далее идут в трубки, которые идут непосредственно в головке. Также снизу принтера расположен разъем питания, подключение USB для Wi-Fi модуля, подключение по локальной сети и USB для подключения непосредственно прямую к компьютеру. Пройдемся по меню принтера. Первый раздел – это печать, если мы печатаем с SD-карты. Следующий раздел – различные настройки, настройки пластика, различные калибровочные процедуры, которые необходимо выполнять перед началом печати, разделы обслуживания и разделы общих настроек принтера. И следующий раздел это температура, чтобы можно было перед началом печати вручную задать и отрегулировать температуру сопел и печатающей платформы. Также в главном меню есть функция информации, где можно посмотреть различные справочные данные, такие как данные о принтере и статистика по печати. Для начала печати нам необходимо загрузить пластик. Для этого в разделы настройки выбираем настройки филамента. Загрузить. Выбираем, какой из экструдеров мы будем загружать в данный момент. Выбираем первый. Здесь представлены пластики фирменные BCN 3D. Но также поддерживается выбор любого другого пластика, совместимого с этим принтером. В данном случае мы будем печатать пластиком ABS. Выбираем ABS, нажимаем кнопку загрузки. Для нашей первой печати будем использовать синий пластик компании Inofil. Устанавливаем протушку и проталкиваем пруток до того, как принтер нам скажет, что этого достаточно. Подтверждаем успешную загрузку пластика. Аналогичным образом загружаем вторую катушку во второй экстронер. Перед началом печати не забываем намазать стекло клеем. Наше подготовленное задание на флешке. Вставляем флешку. Выбираем первый раздел. Идет чтение с карты, загрузка заданий и выбираем необходимое нам задание. Мы уверены, что хотим начать печатать. Да. Все. Далее идет подготовка принтера к печати, нагрев стола и нагрев экструдеров. После того, как эти манипуляции завершатся, принтер начнет печатать. Сегодня мы с вами познакомились с новым принтером от компании BCN 3D, модель Epsilon V27. Более подробную информацию о принтере вы можете посмотреть по ссылке в описании. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А чтобы не пропустить новые выпуски, нажимайте на колокольчик. Всего доброго!